Приветствую всех! Мы немного дополним наш инвентарь, поскольку мы сделали, я напомню, мы сделали использование объекта в экипировку, да, по клику. То есть мы кликаем, у нас что-то происходит. А, и также у нас есть дроп, да, на сцену. Также клик, дроп на сцену. И сегодня мы сделаем перетаскивание предметов для экипировки. Перейдем в blueprint, виджеты. Так, здесь нам нужен UMG. Так, UI-слот. Так, UI-слот. У нас здесь происходит useItem, да? который уже в свою очередь делает просчет логики. В нашем случае это происходит spam nectar и проигрывается функция useITem. И уже в зависимости от этой функции да, мы что-то делаем. А, и для того, чтобы сделать перетаскивание предмета. У нас есть здесь он button Down. Если вы не добавляли, я не помню, в каком уроке мы делали drop предмета с перетаскиванием. Если вы не добавляли, это делается override. Здесь находите onMouseButtonDown. У вас появляется такая функция, в ней прописываете detected на. Я сделал на writeMouseButton. вы можете сделать абсолютно на любую кнопку, хоть на клавиатуре. Дальше мы подключаем returnValue и также достаем функцию onDragDetected drag-detected мы уже делаем следующее Так, мы берем слот структуру да вот она слот структура она у нас есть в слоте достаем image и передаем в drag-виджет drag-виджет это обычный виджет пустой в котором есть просто картинка для того чтобы мы видели что мы перетаскиваем и здесь в bind е. мы делаем да, Bind, Create Binding. У вас появляется функция. Открываем ее. И здесь мы э, передаем image. Переменную image. У нас есть переменная image, есть image. А, создаем переменную variable. Текстура 2D тип переменной. И делаем make brush from текстура. текстура да и подаем нашу переменную конкретно переменную после чего мы здесь делаем овнинг player create drag widget и подаем в него image да не забудьте сделать instance editable и expose on spam для переменной Uh, так, event Граф, image, видите, здесь instance Editable и expose and spawn, чтобы мы могли менять при спавне эту переменную. После чего мы делаем create inventory slot drugs. Uh, так, inventory slot drugs. Как это сделать? Мы переходим в blueprint класс, Здесь находим drag drop operation, select и называете, как вам угодно. В моем случае это inventory slot drags, то есть перемещение слота инвентаря. А, и здесь у нас есть единственная ссылка на UI слот. Это слот нашего инвентаря. А, соответственно, вы делаете variable, тип переменной UI слот. И также ее Instance editable Expose on Spawn. Делайте, чтобы ее было видно. В Default Visual мы подключаем наш созданный виджет. да Мы не делаем Add to Viewport, мы подключаем его сюда. И слот, соответственно, Self. То есть слот это наш слот, который мы двигаем. И Operation Return Value подключаем для того, чтобы было все отлично. И здесь вы можете выбрать центр-центр, либо же как-то по-другому смещать, да, либо слева, либо справа, либо по центру, либо где вы нажали мышкой, там и будет закрепляться виджет. Так, и после чего... Так, зачем я закрыл слот? И после чего, когда мы нажимаем play, да, берем слот какой-то, двигаем, и мы двигаем в данном случае только виджет, который создается. Мы сам слот не трогаем. Если мы выбрасываем, у нас происходит функция drop. И теперь давайте сделаем так, equipment window. Давайте в Equipment Window мы сделаем бордер. Сделаем его каким-нибудь цветом. Давайте темным цветом. Так, здесь выставим z-Order минус 1. Для того, чтобы мы увидели наши слоты. Так, давайте я их передвину сюда и сюда и теперь э, давайте сделаем функцию под названием on drop здесь мы делаем cast to inventory slot drugs это то что мы создавали Uh, и мы можем вызвать функцию под названием. Для начала мы вызовем getSlot. Uh, так, давайте перейдем в Eventgraph. GetSlot. Теперь мы достанем инвентарь сустом. Либо же мы можем сделать немного проще, сделать add customEvent uh, Drag такой слот подключим сюда и здесь мы достанем drag drag clip слот наш event достали здесь поставили галочку compile save нажимаем play Берем оружие, перетаскиваем на наш виджет, и у нас происходит экипировка. Единственное, что у нас вместился виджет, поскольку мы его не закрепили. Эквипмент. Как мы можем увидеть, что у нас все закреплено по центру, поэтому давайте тоже закрепим по центру. Экрана. Нажмем play. Давайте возьмем разные типы оружия. И теперь переносим, переносим, переносим, да. И мы видим то, что у нас меняется оружие при экипировке. Ну давайте я еще возьму разных предметов. инвентарь видите если я сюда выбрасываю то у нас происходит дроп вот у нас топор дропнулся а если же я перетаскиваю сюда то у нас происходит экипировка так давайте сюда сюда сапоги это у нас что это у нас непонятно что это у нас ага это у нас кофта я понял Давайте топорик еще добавим. Ну, и, к примеру, поставим лук. И таким образом мы делаем перемещение объектов. Перемещение из экипировки в инвентарь, да, или же выбросить, мы делаем абсолютно идентичным образом, только наоборот. То есть мы создаем, к примеру, эквип слот, драг, да. Здесь мы уже подадим Equipment Slot и Slot Info. Ну, в принципе, можно просто Equipment Slot, Slot Info нам, в принципе, нафиг не надо, поскольку мы можем слот Info достать из слоту ADD. И в Equipment слоте мы делаем идентичный функционал, то есть Override. Добавляете для начала Mouse Down, потом Drag Detected и тому подобное. На этом мы урок закончим. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!